Дизайнер интерьера – это специалист, который занимается оформлением жилых и коммерческих помещений, разработкой и воплощением новых проектов гармоничной внутренней среды для жизни и деятельности человека. Он создает помещение и стильное и функциональное пространство, неповторимую обстановку, красоту и уют. Миссия дизайнера интерьера связана с проектированием художественно-технической, предметно-пространственной, производственной и социально-культурной среды, максимально приспособленной к нуждам различных категорий потребителей. Круг задач дизайнера интерьера ограничен не только только его профессиональными навыками, но и выбранной специализацией. В зависимости от сферы своих интересов, вы можете попробовать себя в разработке дизайна интерьера, сайта, различных оболочек, ландшафта или же стать промышленным дизайнером и разработать, например, уникальный дизайн автомобиля. Близкими профессиями для дизайнера в соответствии с профессиональными стандартами являются профессии архитектора, декоратора, оформителя, художника и конструктора. К основным профессиональным навыкам дизайнера интерьера относятся знание теории и методов моделирования, архитектурно-дизайнерского проектирования, основ композиции, рынка отделочных материалов, пакеты графического прикладного программного обеспечения, системы и стандартов проектной документации, умение выполнять проектную документацию, дизайн проекты в соответствии с ГОСТами, проектные решения в взаимодействии со специалистами-смежниками, подбирать строительные и отделочные материалы. Кроме того, в деятельности дизайнера интерьера играют важную роль его знания, основных гуманитарных предметов, основ композиции, рисунка и скульптуры, маркетинга, брендинга, основ психологического цветового воздействия, основ типографики и подготовки макетов, технологии производства изделий, актуальных тенденций в искусстве. Виды профессиональной деятельности дизайнера интерьера зависят от его специализации и могут включать создание, проектирование и моделирование интерьера различных помещений, конструирование, проектирование и разработка новых образцов отделочных материалов, принятие нестандартных решений. Проектирование художественно-технической, предметно-пространственной, производственной и социально-культурной среды, максимально приспособленной к нуждам различных категорий потребителей. Требования к оснащению специальных рабочих мест для слабослышащих с учетом выполняемой трудовой функции предусматривают оснащение специального рабочего места свукоусиливающей аппаратурой и громкоговорящими телефонами. Требования к оборудованию специальных рабочих мест для глухих с учетом выполняемой трудовой функции предусматривают оснащение специального рабочего места, в том числе включающим компьютер визуальными индикаторами, которые преобразуют звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку.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 Требования к оснащению специальных рабочих мест для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с учетом выполняемой трудовой функции, предусматривают оснащение специального рабочего места оборудованием, которое обеспечивает возможность подъезда к рабочему месту и разворота кресла-коляски. Пространство под элементами оборудования должно создавать условия подъезда и работы на кресле-коляске. При работе за компьютером используется мебель, которая предоставляет такие же возможности. Профессиональный рост дизайнера интерьера может быть связан с получением опыта работы в крупных дизайнерских фирмах приобретениях. Детенем авторитету специалистов, после чего открываются широкие перспективы в плане создания собственного дела. Все, что развивается, всегда нестабильно. А дизайн очень активно развивающейся индустрии в России. Он сегодня присутствует везде, абсолютно во всех возможных сферах применения, начиная от дизайна упаковки продуктов питания, медицины, всего, с чем мы соприкасаемся прямо или косвенно.